Всем привет, я Рома Перл, и это СПББСБ, самое свободное политическое шоу Петербурга. Как вы наверняка знаете, у нас есть конкурс на лучший мем выпуска, и сегодня победила... Антонина Арефьева вот с такой работой. С ней с работой связана одна история. Мы, естественно, получив исходники, пошли их распечатывать. В типографии категорически отказались печатать что-либо, где указана фамилия Беглов. Пришлось вместо буквы «Б» поставить мягкий знак. И надо сказать, что слоган «Петербург без Еглова прокатил. Осталось добавить небольшой штрих. И двигаться дальше. Интеллигентная рубрика, а это мне больше не надо. Обласне, но не важно. Интеллигентная рубрика читает Б. С нее и начнем. Мы же люди культурные. Александр Беглов хочет полюбить себя и стать счастливым. Администрация губернатора продолжает закупать книги. Сотни экземпляров должны поступить в распоряжение главы города. Среди них стресс-серфинг. Как перестать бояться стресса и обратить его себе на пользу. Поэтому бояться нечего. Еще одна книжонка — цели и ценности, как перестать быть таким, как все. Объясните там временному, что не надо впустую тратить наши деньги. Во-первых, он не такой, как все. С подобными, скажем так, особенностями в развитии быть, как все, фактически невозможно. Во-вторых, Львов вполне все равно придется читать ему книжку вслух, как раньше. И еще одна психологическая литературка, на которую стоит обратить внимание, чтобы понять, насколько великие люди приехали в наш город порулить. Хочу и буду принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым. Как же круто, если необходимость принять Беглова будет только у самого Беглова, а то нам не надо, нас стошнит. Там на самом деле огромный список. Сам себе босс, бизнес-романа бирюзовой компании, радикальный стартап, 12 правил бизнес-дарвинизма. Люди, раз уж вы наши деньги на эту билиберду тратите, дайте деду почитать хотя бы название, с языком он по-прежнему не дружит, пусть хоть просто познакомится. До этого, кстати, Беглову уже покупали книги «Мозг. Краткое руководство», «Психология коррупционного поведения государственных служащих», а также «Коучинг лидерства. Говори меньше, спрашивай больше и навсегда». Измени свой стиль управления. Самые умные, наверное, заметили, что это господин Б трещит сегодня из одной локации. Ну, все просто. Я на самом деле потратил зачем-то кучу времени, посмотрел последнее заседание правительства Петербурга. Нет, не свежее. Свежего не подвезли. Беглову и его команде плевать с высокой башни на собственный регламент пока что собственного правительства. Которое, скажем откровенно, досталось им совершенно незаслуженно. Ну да, итак, буква втирательства начинается. Глава 6, пункт 1 регламента правительства Петербурга. Заседания правительства созываются губернатором не реже двух раз в месяц, как правило, во второй, четвертый вторник каждого месяца. Так вот, с тех пор, как начался сериал Беглов и ребята это шутка для старпёров — заседалова проводит в лучшем случае раз в месяц. Что с этими лентяями делать? Ну, в общем, это мы и пытаемся, но нельзя сказать, что банда деда все остальное время совсем ни черта не делает и уйдет рыбку. Совсем отнюдь. У них есть закрытые, а точнее, не совсем открытые заседания. А знаете, первое правило не совсем открытого заседания. Никто не должен знать о не совсем открытом заседании. Делаете вы понятно, что ИБД, имитацию бурной деятельности, важнее, что вы собираетесь делать после неконкурентных выборов с закрытыми и удаленными участками, через которые будут проходить вереницы имитированных избирателей. Ну, вроде такого вопроса стоять не должно, все-таки еще на прошлой неделе Александр Беглов представил свою предвыборную программу. Это что такое? Это хухры-мухры. И это хухры-мухры прям все раскритиковали, если говорить интеллигентно. Во-первых, значительная ее часть как будто списана из какого-то слащавого путеводителя. Во-вторых, там нахимичено что-то с деньгами железных дорог. В-третьих, цифры выписаны из городских программ, которые делались на бюджетные деньги. А это жульничество. Ну а теперь сайт кандидата недоступен. Накритиковались? Получайте. Ну и хорошо, они показывают больше, и проблемы нет. Чё Ну да, да, да. Тогда чё? Да как-то... Не знаю, лохматый, как-то не хватает то в жизни теперь. С сайтом отдельная история. За него же наверняка денег дали. Написан он был криво, да еще и на тильде. Бесплатной платформе. То есть они там друг у друга подворовывают, а после 8 сентября будут и у нас. А бардак все равно будет, сколько бы не загребли. Что-то ремонтировать, что-то полетело или еще что-то другое. На это нужно тоже обратить э, внимание. В этот раз студия СПББСБ, кандидат в губернаторы Петербурга Надежда Тихонова. Надежда Геннадьевна, здравствуйте. Согласны, первый вопрос. Согласны ли вы с лозунгом за любого, кроме Беклова? Мне ближе ни одного голоса «Единой России». Я об этом говорю, потому что 8 сентября у нас есть шанс разбить монополию партии власти на муниципальных выборах точно. У нас у кого? У других кандидатов? Или у оппозиционных у кандидатов, которые в этот раз партии системные, несистемные смогли договориться. Ну, не со всеми, конечно, партиями, но в большинстве мы распределились по кругам, мы готовимся, мы защищаем наших кандидатов, неважно, член партии он или нет, но если говорить про партию «Справедливая Россия», на судах мы стараемся, чтобы все, кто нам доверился, были зарегистрированы кандидатами и мы Можем дать реальный бой Единой России 8 сентября. Не это кто? Ну, вы, например, Я? ну Навального, например, штаб. Это же не системная позиция, конечно, не системная. Открытая Россия, не системная. Я говорю про парламентские партии и не парламентские партии или, mm. или, или движение. Это, наверное, дурацкий вопрос, но тем не менее, как оцениваете вы шансы второго тура? Во-первых, вообще? Во-вторых, для себя или для своих коллег по, по кандидатству? Слушайте, но ну, мне вообще не нравится вот э, такое насаждение мысли, что все предрешено, что вот у нас вот есть один кандидат и все. Нет будут решать жители как я на прошедшем митинге сказала наш город нам решать я очень надеюсь что будет большая явка и посмотрим как будет развиваться ситуация Кого Но вы... до конца пойдем я пойду до конца до конца а вот если я не знаю если вы получите результаты что беглов побеждает в первом туре и у вас появятся некие сомнения в частности, этих результатов, до какого конца вы готовы идти? Но вы намекаете на то, что готова ли я сняться? Нет, я не снимусь. Я не снимусь ни при каких обстоятельствах. Готовы ли выйти на улицу и не уходить, я не знаю, с площади пролетарской диктатуры, пока э, данные не будут честнее? Готово. Я готова защищать результаты, я готова не допускать фальсификации, я готова приложить все усилия, чтобы выборы были честные, прозрачные. Но мне кажется, власть на это и не пойдет. Мне кажется, с 2011 года, если вспомнить, чуть-чуть да, вернуться назад, когда было очень протестное голосование. И мне кажется, то недоверие к власти, которое есть сейчас, оно вот родом вот из того 2011 года, когда была очень большая я когда пришли люди на избирательные участки, когда разбита была Единая Россия абсолютно, что в Думу, что в ЗАГСобрание. Но... Нас, Нам сказали, идите в суд, мы пошли в суд, мы, к сожалению, ничего не смогли э, доказать. У меня, например, как у кандидата в законодательное собрание было почти 5000 голосов украдено, переписано в ТИКе, несмотря на то, что я сидела всю ночь. И э, каждый протокол мы смогли отследить, и я до сих пор храню, кстати, эти честные протоколы. Вот. И мне кажется, что э, все-таки то внимание... К подсчету голосов, то внимание как проводит день голосования Единая Россия, будут следить очень много людей и много, как я уже сказала, системных и несистемных позиционеров. Поэтому думаю, что тяжко им придется. И власть на это не пойдет. Слишком остра сейчас, вот как беспрецедентно вообще регистрируют кандидатов опять, да, вот слишком в повестке сейчас вот, то, как проходит грязная муниципальная кампания. Вам не кажется, что многочисленные участки в псковской области говорят о том что говоря, это может я, я надеюсь что псковской области все-таки зарубят и сигнал от цика был и жалобы я писала э, о том что я считаю что не абсолютно эти участки созданы В ленинградской области я могу допустить можно подумать что некоторые э, люди старшего поколения может быть и не захотят возвращаться в город но я пользуясь случаем каждый раз говорю что на этих участках вы сможете проголосовать только на губернаторские выборы, но не проголосуйте на муниципальный воспользуйтесь своим правом выбрать и муниципальную власть прямая демократия это власть самая близкая к людям мне кажется это очень важно вот поэтому обсковская а область, я надеюсь что все-таки зарубят но ну, смотрите отдаленные участки даже в ленинградской области они все равно позволяют власти довольно незаметно прибегнуть к каруселям к тем же Слушай, у нас же нет? не хватит у вас же не хватит наблюдателей закрыть все эти участки. я думаю что мы будем кооперироваться с нашими региональными региональными отделениями в Ленинградской области, я все-таки, повторюсь, надеюсь, что в Пскове это абсурд, где-то в Невели это безусловно абсурд. Надеюсь, что все-таки здравый смысл какой-то будет, может быть, будет какая то одергивание, что называется, из Кремля, и не позволят вот так нагло фальсифицировать выборы, Поэтому, потому что это ставит под сомнение вообще весь вопрос ну, прозрачности избирательного процесса, я прекрасно понимаю. Надеюсь, там тоже должны понимать это что люди поставят под сомнение, если так все и останется. Посмотрим. У вас есть какие-то договоренности с другими кандидатами о том, что в случае второго тура вас поддержит или вы поддержите нет таких договоренностей нет но я уверена что здравый смысл какой-то будет и давайте доживем до дня голосования и посмотрим потом видимо у нас может быть будет и коллегиальное какое-то решение с моими партийными коллегами поэтому мне кажется сейчас рано об этом говорить но ну, все-таки не могу не спросить вот беглов или бортко тихонова а если беглов или бортко тихонова <свист> то есть есть сомнения все таки <свист> Что будет второй тур или в чем или <свист> в... в своем выборе в случае второго тура <свист> слушайте давайте доживем до сентября давайте хорошо дожжем. договорились скажите почему жителям давайте вот прямо вот обратитесь в камеру почему жителям нужно голосовать за вас а не за того же бортка или за амусова я имею в виду оппозиционно настроенным гражданам которые не хотят идти голосовать за власть то есть вы мне про, про программу спрашиваете? но Или... очень кратко. Очень кратко. Чем вы выделяетесь среди вот Амосова и, Беглова, и Бортка? Ну, и Беглова в том и числе. В том числе. А, да, я хочу обратиться к жителям Санкт-Петербурга. А, моя программа построена на изменении главного принципа принятия решений, политических и градостроительных в том числе. А, политика в городе должна строиться в интересах человека. Главная задача власти – это качество жизни горожан. И, к сожалению, может быть, не к сожалению, но партия власти «Единая Россия» защищает интересы олигархов-монополистов. Один закон о пенсионной реформе, собственно, все, все показал, о, о, о, о ком думает наша партия власти. Я представляю партию социал-демократического толка, партию «Справедливая Россия». Основная ценность в нашей партии для меня лично – это человек. И ну, на каком-нибудь примере, может быть, да, или уже много я говорю. Да, пожалуйста. А, ну, например, а, вот последнее время мы видим, какая идет ожесточенная борьба жителей за зеленая зона. Ну, неужели сложно было... Узнать у людей, хотят они парк или хотят они не спортивный комплекс, как в Муринском парке или церковь. или церковь. Это же можно путем, например, местного референдума провести? Почему я говорю о важности прямой демократии и важности в муниципальных выборах? Мне кажется, что очень важно, чтобы в этот раз власть сменилась, и пришли люди неравнодушные к тому, что творится в своем дворе и в микрорайоне. Или, например, я недавно было обращение ко мне людей, поселок Ленсоветовский. Можете себе представить, что там стоит три социальных дома, до ближайшего магазина люди должны идти по московской трассе, там, до ближайшего несчастного магнита, который один в этом вообще поселке. Как можно было давать разрешение на строительство, когда нет проекта планировки нормального, когда нет дорог внутриквартальных, когда нет сквера? Я вообще не понимаю, как вообще, а это Санкт-Петербург. Ну, смотрите, я видел кажется, заседание что... правительства с угу. вашим участием, да. где господин Беглов сказал, что он полностью вас поддерживает. Ну по... Тогда какой смысл не выбирать Беглова, а выбирать Тихонова? Слушайте, но поддерживает не значит еще Сейчас принимает, ну, что называется, к действию. Это раз. Во-вторых, действительно мне удается проводить и законы в интересах людей. Мне, это, не, это большая работа. Это большая работа с органами исполнительной власти. Это большая работа внутри коллег в законодательном собрании. Не будем забывать, что там 36 единороссов. Но, например, я, мне удалось единственному депутату законодательного собрания изменения федеральной инициативы это увеличение штрафов за сброс, несанкционированный сброс в воду. Раньше штраф был 40 тысяч максимальный. Соответственно, хозяйствующий субъект, который у нас там, не знаю, на реке Неве стоит, там Кервиль, еще какой-нибудь, гораздо проще сбросить воду, нежели ставить очистные сооружения. Сейчас штраф уже подписан президентом, это уже все вступило в силу 300 тысяч. А ведь у нас ни одного водоема, в котором, возможно, было бы купаться, нет в городе. И опять-таки, почему я говорю о том, что человек важнее? Вот, вот для меня человек важнее, а не монополист или застройщик, понимаете? Есть впечатление, что в вашей предвыборной кампании не хватает жесткости. Да, мы слышим о Томосово и Бортко не очень резко, но тем не менее, по поводу того, что власть погрязла в коррупции, всех надо разогнать, чуть ли не иллюстрация. А то, что от вас слышно да, по телевизору и не только, это вот, есть ряд проблем, их надо решать прямых нападок на администрацию Беглова. От я вас... не просто говорю, что есть ряд проблем, их надо решать. Я предлагаю решения, конструктивные решения предлагаю. Я меняю законодательство, я меняю постановление правительства. Это можно, я могу перечислить, например, моя инициатива по отказу от пластика на публичных мероприятиях. Я говорю о том, что город не готов к мусорной реформе совершенно. У нас нет региональной программы по обращению с твердыми коммунальными отходами. В этом с с хочу, этим что, сложно так, не согласиться. Но не свойственно обливать грязью соперника мне не свойственно э, вот какому-то такому э, но я другой человек. Но это ваше личное решение, это, так проводить Конечно, но я такая. Вот я, не то, что я не боюсь конфликта, я готова защищать и отставить свою точку зрения. Если нужно, это будет конфликт. Но это все равно будет конструктивный конфликт. Все-таки поиск решения из этого конфликта. Но я не вижу смысла вот в каком-то таком а, а, грязной... Вот знаете, мне очень не хочется а, вспоминать даже о том, какая была безобразная кампания президента. Вот это отвратительно, то, что мы видели на наших федеральных каналах, вот по, по тому, как, ведут себя, как вели себя кандидаты по отношению друг к друг другу. Мне, например, отвратительно вспоминать, как по отношению к Сене Собчак были там выпады, там, да, но и вообще это было очень грязно, грязно и очень некрасиво. И мне кажется, Санкт-Петербургу не нужна такая подобная компания. Вот, Все-таки мы культурная столица, давайте не будем об этом забывать. Вы говорите, что вы против снятия? Я не снимусь. Вам не Нет, кажется, что это эффективный способ давления? Это на снижение область? явки, и это не принесет результат в конечном счете, потому что, ну хорошо, отменят выборы дальше. Что? Хорошо, смотрите, вот вы уверены, что не будет голосования все-таки в Псковской области? А если будет? Будем надеяться, что не будем наблюдать. А если будет? Я не снимусь. Не я не снимусь, потому что я подведу тех людей, которые в меня верят. Я подведу... Слушайте, ну я, я... для меня это было тяжелое решение принять его. И я Вообще понимаю... пойти на выборы? Вообще, в принципе, пойти на выборы. Почему? Потому что я молодой политик. Потому что у нас есть в партии более достойные люди. Или более известные люди. Но решение президиума было таково. И для меня это... Попытка донести... вот Надо понимать, что выборное время это то время, когда ну, максимально люди привлечены к политике. Важно донести ценности партии «Справедливая Россия». Социал-демократическая партия. Мне кажется, для страны другого пути в принципе нет. Важно поддержать кандидатов, муниципальные депутаты. Вы знаете, пришли же замечательные в партию люди. Они не вступили в партию, но они баллотируются от партии «Справедливая Россия» и доверили нам это движения. Нам доверили. Не яблоку, там не коммунистам. Нам доверили, к нам пришли. И мы в ответе вот за те команды, которые вот у меня на территории, например, где я там испокон веком работаю. Ну как, как, я их, как я их брошу? Как я их не поддержу? Вот смотрите, придет избиратель на участок. Так. Естественно, первый бюллетень губернаторская гонка. Так, что такое вообще у нас? Справедливой России нет. Ну как это так? Как это парламентская конструктивная позиция? Нас нет. Нет, такого не должно быть. И, соответственно, потом он берет бюллетень на э, муниципальные выборы. Так и зачем? Они за власть даже не борются. Они даже не хотят сказать, про, про что они, о чем они вообще. Что это за партия, которая не участвует в таких важных выборах? Я не понимаю этого. Поэтому я считаю, что нужно... нужно сделать все, чтобы эти участки были отменены, по крайней мере, в Псковской области. Нужно обязательно следить, мы 28 числа будем следить за наполнением э, вот этого списка. Э, э, ну, люди подают заявление в МФЦ и в территориальные избирательные комиссии фор -фор -фор будут формироваться список, э, господи, список участников голосования mm -hmm. на этих участках. И сразу будет видно, если там будет, ну, какая-то внятная цифра, ну, не знаю, внятная, мне кажется, там по всем участкам цифра там 50 тысяч это внятно. А если там будет 250, то значит надо все, все эларм, надо что-то делать. Будем думать, что делать. Посмотрим, как будут формироваться вот эти списки избирательные. Это будет критерий, и, собственно говоря, вот возмущаться или не возмущаться. По закону, кстати говоря, они же закон вносили изменения буквально весной. Мы голосовали, естественно, против. Наша фракция голосовала против этих участков. И... Конечно, надо следить за ситуацией, не отпускать ее так. Но мы, собственно, не отпускаем. Муниципальный фильтр, по-вашему, справедливый барьер? Конечно, нет. И наша партия и на федеральном уровне, и в законодательном собрании мы об этом говорим, и, а, что нужно его отменять, а уж если не отменять, то, по крайней мере, снижать порог. И 8 сентября, опять-таки, повторюсь, и для наших зрителей, есть шанс сделать так, чтобы мы больше не возвращались к вопросу муниципального фильтра. Это просто нам нужно сделать так, чтобы раз... Пришли другие политические силы и монополизм партии власти на муниципальных выборах сказать «стоп, конец». все И сразу фильтр будет не нужен никому. А нельзя ли сказать, что муниципальный фильтр вам выгоден, потому что вы-то прошли, а кандидатов не так уж и много? Я за конкурентные выборы. Я считаю, что вот все, кто хотел участвовать в этой гонке, они должны быть представлены на избирательных участках. А жители Санкт-Петербурга пускай делают свой выбор. Вот так правильно, по-другому я не понимаю. А кого бы вы хотели видеть еще среди кандидатов? вот все, кто заявлялся. Вот я считаю, что... Ну, нет у меня никаких таких предпочтений. Не буду называть фамилии, Но я считаю, что все, кто хотел и подавал заявление об участии в гонке, я считаю, что фильтр – это преграда несправедливая. И фильтр нужно отменять за конкуренцию. И только жители Санкт-Петербурга должны решать, как я сказала на митинге, наш город нам решать. У вас есть объяснение тому, что и вы, и Михаил Иванович, и Владимир Владимирович буртко прошли фильтр? Есть. У меня есть. Я Спасибо. не знаю, что говорят мои. Значит, конкуренты, мы парламентская оппозиция. И после того безобразия в 2014 году, которое власть устроена на муниципальных выборах, а, собственно, повторение то же самое, что и сейчас, это недопуск оппозиционных кандидатов и так далее, сделали так, что максимальное количество депутатов избранных это депутаты партии власти. То есть это тот, тот самый монополизм, о котором я говорю. А выборы надо проводить а выборы должны быть конкурентные. Поэтому ставку сделали на парламентские партии. Вот и все. Но позвольте, у Георгия Сергеевича Полтавченко тоже были конкуренты. Кто помнит сейчас их имена, но они были. Тогда-то был выбор немножко в сторону других фигур. Почему вы? Почему почему да. я? Слушайте, но еще раз повторюсь. У нас было несколько кандидатур, которые региональное отделение рекомендовала президиуму центральному нашему партии кандидатура была все-таки утверждена моя почему я ну может быть потому что посчитали повестка той, той та повестка которую я поднимаю сейчас наиболее актуальна для жителей Санкт-Петербурга может быть поэтому не сложно сказать Но давайте, я надеюсь, что давайте чтобы проще было отвечать отойдем от вас вот смотрите Михаил Иванович Амосов прошел фильтр, получил голоса муниципальных, муниципальных депутатов от Единой России, а Борис Пешневский нет. По-вашему, почему был сделан такой выбор? Мне сложно сказать, вот придет основной кандидат, вы спросите, почему был. Основной кандидат? Когда придет сюда основной кандидат, можно будет уже и не спрашивать. Спасибо тогда вам большое за, за честность, за ответы. Надежда, Геннадь, Надежда Тихонова, кандидат в губернаторы Петербурга от «Справедливой России» в студии «СПБ без Б». Давайте сейчас рубрика «Про себя любимых». Это третий выпуск, но на нас уже обратили внимание. Текстами разразились Албинские, Пригожинские, Бегловские. У первых претензия сделана из нашего первого эфира. У оппозиции нет кадров. В каком алкогольном угаре произошла эта логическая связка, не вообразить. Но мы по кандидату в губернатора от олигархов и власти видим, у кого проблемы с кадрами. Точнее, с одним кадром, избрание которого действительно опасно для нашего города. Гоните вы его поганой метлой. Как это терпеть? А накануне телеграм-канал имени советницы Беглова разразился версией версии международного заговора. Ну, так случилось, что я тележурналист, а петербургский телек только и делает, что скрипит в цензурных кандалах. Так что я с удовольствием работаю с редакциями из разных стран, в том числе и с одним очень уютным телеканалом из Польши. Привет! Решил стать шпионом? Сегодня я подготовил парочку лайфхаков, которые должны тебе в этом помочь. Спасибо, справлюсь. Так вот, телеграм-канал якобы начальника аппарата Беглова пишет, что наша программа это коллаборация уютного польского канала и штаба Навального. Почему такая хрень пришла в голову, объясняют. Исключительно выученный когда-то на занятиях по философии принцип бритвы Акама: зачем придумывать какие-то новые теории, если факты достаточно очевидны? Конец цитаты ну, за бред? А если это и вправду пишет начальник аппарата Беглова Ирина Ган, то она. Натуральная говорящая мормышка. Возможно, снижение умственных способностей произошло, потому что ее временный укусил. Бегите от него, люди. Бежим, надо от него оторваться! Но если без шуток, это же такая установка у них. Все, что вырастает на выжженном поле, объяснять влиянием заграничных недругов. Вспомните, еще полпредбеглов рассказывал студентам политеха, как Госдеп внедряется в родительские комитеты. Цитата. Враги проникают в мозги родителей. Ты ненормальный. Тогда же Беглов, вероятно, пошутил, он добавил, что, цитата, и у полпреда есть свои тараканы, я их просто скрываю. Это точно. Желаю всем скрывать своих тараканов лучше, чем временный. И давайте пожелаем Александру Дмитриевичу не распускать своих насекомых. И насекомые знают, о ком я. Это СПБ без Б. До встречи.